Ну что, привет, дружище, и добро пожаловать в оригинальный, совершенно новый уровень батл реаля на нашем мобилке под названием PUBG New State. С тобой упач, тебе приятного просмотра и бомбического настроения. Знаю, что давно не было видеороликов на канале. На то были причины, дружище. Кто следит за моими соцсетями, вы знаете, я болел, к сожалению, и сейчас на больничном. Но не удержался, решил выпустить и видеоролик. И видеоролик этот интересный. Спасибо, кстати, за поддержку. В этом видео, дружище, мы посмотрим возможные скины будущих обновлений. Newstated, да-да, сливы скинов Мы это любим, хотя неизвестно Еще добавить эти скины в игру или нет Но, как показывает практика, скорее всего В будущих обновлениях добавят Также сегодня будет много халявы Плюс два промокода, позже все расскажу Да-да, тебе не послышалось, именно промокоды На халявные скины Также расскажу, как быстро получить скрытую халяву От самих же разработчиков в игре Пока она работает и доступна Это все, мы посмотрим в этом видео А тебе приятного просмотра Знаю, что многовато, наверное, но, увы, дружище Давай прямо сейчас наберем под видео тысячу лайков. И по стариночке сразу же на тысячу первый лайк, приступая к новому видеоролику. Идея у меня очень много собралось, конкурсов, победителей, ну и в целом все, что тебе нравится. За этот период пока я отсутствовал. Так что вперед, жду твои шаловлеев пальчики вверх под видео, только давай без фантазий. А то я тебя знаю. Перед началом ролика начнем с полезного, а именно с моего Дискорда. Ребята, PUBG New это новая игруха и много у нас вопросов. Я хочу, чтобы ты на моем сервере получил... Любой ответ на свой вопрос. Если у тебя проблемы с нью там баги, лаги, проблемы со входом, с графикой, с учетной записи, как установить нью-стейт, если не работает Play Market, просто переходи в дискорд. Плюс ссылки на купон, на донат, подсказки, промокоды, все самое сладкое по нью-стейту сливы. Одним словом, это все ты найдешь, естественно, в дискорде. Найдешь команду, тиммейта, турниры, как записаться, как зайти на кастомки. Это все, короче, в моем патч Discord. Discord. Уверен, ты и так это знаешь. Ссылки на дискорд в описании под видео или в в закрепе в комменте. Отдельное спасибо за поддержку на официальном шоу-матче New State. Было очень позитивно. Это первый шоу-матч и это было круто. Я был в команде ютубера Лего Плея вместе с Сашей. Он же Простибро. Мы играли и веселились. Есть, конечно, много вопросов к самой игре, но то ладно. Спасибо разработчикам за мероприятие и за приглашение на шоу-матч. Ссылки все будут в закрепе. Также тебе отдельное спасибо за поддержку, за то, что ты пришел и поддержал патча. Я видел вас в чате, читал сообщения в дискорде. И в Дискорде и Винсте. Очень приятно было, спасибо тебе еще раз. Сейчас мы смотрим возможные скины New State в следующем обновлении. Это мало, что сейчас в этом видео, остальное все в Дискорде, так что переходи, смотри. А ну что, посмотрели мой чуток слив скинов и давай отправимся к промокоду. То, что тебя интересует. Оставлю, дружище, в закрепе два промокода. Их можно активировать или на сайте, сайт также оставлю в закрепе, или в самой игре. Сейчас ты наглядно все видишь. Сразу скажу, промокоды можно использовать много раз, но только один раз. Раз на один аккаунт. То есть, ты воспользовался промокодами на игровой почте, получил свои жетоны, будем так говорить, за которые ты получаешь донатные халявные скины. Ну, если повезет, так топовые. И можешь этими промокодами, естественно, поделиться с другом, подругой, ну, ты, в принципе, понял. По кругу передавать их. Также хотел напомнить, если вдруг у тебя не работает и пишет в вашем регионе недоступно, такое бывает и возможно. Включи VPN. Если вдруг и VPN ты не помог, просто переходи в Discord, там все найдешь. Промокоды все рабочие и правильные. Это только начало. Далее я буду постоянно тебя радовать промокодами. Если честно, мне это нравится. Начало по New State есть и положено. И прямо сейчас давай перейдем к следующей скрытой халяве. В этом мне помог мой товарищ, с которым мы вместе веселились на шоу-мваще. Прости, бро. Его канал я оставлю в закрепе, передавая от меня привет. Он очень годно делает видео по PUBG New и не только. Что нужно делать? Что за скрытая халява? В игре ты по своей ссылке приглашаешь друга, он переходит и регистрируется. За это ты получаешь анимацию классную, а также жетоны, которые ты потом используешь в магазине и выбиваешь бесплатно донатные скины. Чтобы не просить зарегаться по твоей ссылке, как правило, показывает практика, но мало кто зарегается. А все же халявы у нас много. Нужно просто создавать левые аккаунты, Google аккаунты Вот сколько приглашений, вот столько создавай левые Google аккаунты Да, немножко заморочиться нужно, но я тебе скажу так. За один аккаунт уходит, в принципе, 4 минуты вместе с регистрацией. Но за 4 минуты ты получаешь бесплатные скины, классную анимацию, ну, почему бы нет. Все равно без дела сидим. Скопируй из основного аккаунта свою же ссылку, приглашения куда-то себе в телефон. Ну, допустим, в заметке. И выйди с основного аккаунта в New State. Закрой игру и переходи по своей же ссылке. Тебя перекинет в игру. Заходи под гостем и потом переходи в настройки и подключай Google -аккаунт, который ты уже создал. Только что новый. Выходи из аккаунта и закрывай игру. Заходи обратно в игру на свой основной аккаунт. И на игровой почте забирай приз. И так ты можешь повторять до тех пор, пока не надоест или не закончится халява. Но помню, дружище, на одно приглашение один новый Google аккаунт. Также можешь попробовать зайти по своей ссылке и сразу же в лобби заходить не через гость, а через новый Google аккаунт для получения подарков на свой основной аккаунт. Если вдруг не получилось, значит заходи через гость, в настройках подключай свой новый Google аккаунт, и потом переходи в свой основной аккаунт и на почте смотри. Если все проработало, отлично. Если вдруг у тебя что-то не получается, пожалуйста, пиши в комментарии под видео или пиши просто в дискорде. ну что, дружище, вроде я тебе все самое сладкое рассказал, вот и подошел видеоролик к концу. в этом видео, но я не стал рассказывать, какая игра классная или игра не классная, удачный проект разработчиков или неудачный. я думаю, что в этом видео мы разобрались о самом сладком. это промокоды, халявы, возможные сливы скино, вот вот это важное. остальное, какая игра на самом деле, мы уже посмотрим в следующем видео. на этом у меня все, дружище. это только начало, нас ждет много чего Интересно, и если что-то пропустил, жду тебя в комментариях. Желаю тебе отличного настроения, а с тобой был, как всегда, Патч. Став палец вверх и, как ранее говорил, давай наберем тысячу лайков под видео. Я знаю, что тебе будет нетрудно прожать лайкос. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.